Всем привет! Меня зовут Александр Пупкевич, и с настоящего момента я буду вашим проводником в мир финансовых инструментов. С моей помощью вы сможете зарабатывать более 100% годовых и масштабировать свой успех благодаря невероятным навыкам, полученным после прохождения моего курса. Итак, с 2011 года я в теме. Финансовые рынки – это моя работа и моя страсть. Они дают такие возможности, о которых многие из вас пока могут только мечтать. Я говорю «пока», потому что в моей жизни тоже случился момент «до» и «после». С 2011 года моя жизнь в финансовом плане стала кардинально меняться. Я узнал, что, оказывается, существует целый мир финансовых инструментов, где вы можете торговать акциями, покупать, продавать валюты и другие финансовые инструменты. И этому, как ни странно, не обучают в школе, не преподают в вузах и, более того, государству не очень-то и выгодно, чтобы вы обладали такими знаниями и зарабатывали огромные деньги. И я хочу сказать в этом вступительном видео, что обладая специальными знаниями и инструментами, вы сможете стать по-настоящему финансово-независимыми. Сможете путешествовать 2, 3, может быть даже 4 раза в год, дать своим детям престижное образование и наконец выделить огромный временной ресурс на то, чтобы реализоваться в чем-то еще. Захотите пробежать свой первый марафон, вы сможете натренироваться для этого. Выучить английский язык? Да пожалуйста. Ну и даже написать, к примеру, свою первую картину. Все что угодно. У вас появится... Куча времени на саморазвитие, потому что с помощью моего курса вы сможете себе это позволить. Я на тысячу процентов уверенно говорю это, потому что сам прошел точно такой же путь. И сейчас его проходят клиенты 7 групп. Это то, что вдохновляет и мотивирует меня. Поэтому сегодня я хочу поделиться очень важной информацией. У меня нет цели дать вам много-много всего, и, непонятно, моя задача поделиться с вами частичкой своего опыта, который позволил мне стать тем, кто я сейчас. Трейдером, миллионером, айронменом и основателем крупнейшей консалтинговой компании в финансовой сфере Sim Group. Если вы смотрите это видео, то уже сделали серьезный шаг на пути к заработку и успеху. Большинство людей предпочитают, чтобы решения принимались за них, и таких, к сожалению, 97 процентов поэтому поздравляю вы входите в три процента успешных и независимых тех людей которые предпочитают контролировать свою жизнь строить свой бизнес и принимать решения самостоятельно. Во время прохождения курса вы познакомитесь с профессиональными наставниками CM Групп, которые будут сопровождать вас в процессе прохождения подготовки. Наши эксперты помогут вам подобрать надежного брокера и инвестиционные решения, которые подойдут конкретно вам. Вы узнаете, что для того, чтобы заработать на новую машину или квартиру, совсем не обязательно становиться только трейдером. Вы сможете не отрываться от своей любимой работы или бизнеса и в отдельных случаях, тратя всего 15 минут в неделю, зарабатывать десятки тысяч долларов. Это то, чему вы научитесь на моем курсе. Для того, чтобы информация максимально эффективно усвоилась, мы с моим коллегой Михаилом Усольцевым проведем обучение в интерактивном формате. Привет, Михаил. Приветствую. Друзья, я рад приветствовать вас. Давайте я представлюсь. Меня зовут Михаил. Я ведущий эксперт компании CM Group. Ну, и можно много про меня рассказывать. Мы решили с Александром Александровичем провести обучение, как он сказал, в формате, ну, скажем, интервью. Для того, чтобы я наперед мог задавать вопросы, которые возникнут у вас в голове. И я буду выступать в роли клиента, а Александр Александрович в роли эксперта. Ну что ж, давайте не будем терять время. Поехали!